От чего зависят цены опционов, что такое внутренняя стоимость. Это видео для тех, кто имеет представление, что такое кол и пут опционы, их выгоды и риски, что такое страйк, экспирация. Если вам еще не знакомы эти понятия и вы хотите научиться грамотно инвестировать от 100 тысяч рублей на зарубежный фондовый рынок по стратегии Баффета или по опционным стратегиям, Пройдите по ссылке под этим видео, чтобы получить доступ к бесплатным видео от инвесторов-практиков Международной ассоциации независимых инвесторов с примерами, журналом инвестора и другой полезной информации, а также узнать условия обучения. А в этом ролике мы продолжим изучение опционов и рассмотрим, из чего складывается цена опционов. Есть три фактора, которые определяют стоимость опционов. Первый фактор – это цена базового актива то есть цена самой акции. Второй фактор – это цена до истечения срока действия опциона, то есть время до даты экспирации. И третий фактор – волатильность акций, или другого базового актива. Сначала мы поговорим о том, как рыночная цена акции будет влиять на цену опционов. Давайте вспомним основное определение put опциона. Покупка опциона put дает вам право на продажу акции по согласованной цене до конкретной даты, а согласованная цена определяется ценой исполнения опциона, так называемой «страйк-ценой». Поэтому покупку put опциона сравнивают с покупкой страховки или хеджирования акций. Прямо сейчас вы можете увидеть акции Твиттер и ее опционы, которые стекают через 28 дней. Скажем, у вас есть 100 акций в Твиттер по 18 долларов за акцию. Вы можете купить опцион «18-й страйк пут. И это была бы покупка страховки, полностью покрывающей убытки. Если потом по каким-либо причинам твиттер обвалится. Ваш пут опцион позволит вам продать акции по цене 18 долларов за одну акцию. За ту же цену, что вы ее купили. Даже если текущая рыночная цена намного ниже. Посмотрев на цену опционов, вы можете увидеть, что это будет стоить примерно 1 доллар 59 центов. Для опционов 18-й страйк пут. И, конечно, эту цифру можно умножить на 100, так как мы помним, что один опционный контракт контролирует 100 акций. И стоимость одного контракта PUT со страйком 18 долларов обойдется в 159 долларов. Теперь, если вместо этого вы купите 16-й страйк PUT, как видите, это будет стоить вам гораздо меньше денег. Это будет стоить около 75 долларов за один контракт. Причина, по которой этот путь дешевле, в том, что он застраховал бы ваши инвестиции только 16 долларов на акцию, а не на полную стоимость – 18 долларов за акцию. Теперь давайте посмотрим на совершенно другой пример. Предположим, у вас есть кол опцион акции ABC со страйком 120 долларов. У вас нет акции, и у вас есть только опцион. И этот кол позволит вам купить акции ABC за 120 долларов. Но что, если текущая цена 125 долларов за акцию? Хорошо, если текущая цена акции составляет 125, и вы владеете опционом, который дает вам право, чтобы купить акции за 120, тогда этот опцион будет стоить не менее 5 долларов. Потому что если вы используете опцион, у вас будет немедленная прибыль 5 долларов за акцию. В этом случае мы будем называть такой опцион в деньгах, in the money, потому что у него есть ценность. Он позволит нам купить акции со скидкой от текущей рыночной цены. Итак, такой опцион будет называться «В деньгах». Теперь еще один сценарий. Мы снова владеем кол- опционом со страйком 120. Но в этот раз текущая цена акций гораздо ниже, чем страйк. Текущая цена равна 115 долларам. Если вы владеете опционом, который позволяет вам купить акции по 120 долларов, а текущая цена 115 – и не осталось времени до момента экспирации, то сколько в таком случае будет стоить ваш опцион? Правильно, он не будет ничего стоить, так как никто в здравом уме не будет реализовывать право покупки акций по 120 долларов, когда можно просто купить акции по 115 по текущей рыночной цене. В этом сценарии наш опцион будет называться «Вне денег» потому что страйк этого колл опциона выше, чем текущая цена акции, и он не позволит нам купить акции со скидкой. Итак, закрепим. Такой опцион будет называться опционом вне денег. Заметьте, что чем глубже опцион в деньгах, тем он дороже. Это потому, что если опцион позволяет вам купить акции с большей скидкой, он более ценен, чем опцион, который позволит купить акции с меньшей скидкой. Цена опционов постоянно в движении, так что, если вы владеете коллапционом опционом и цена акции идет вверх, то этот кол-опцион будет расти, поскольку он будет становиться все больше и больше в деньгах. Давайте повторим, потому что это важно. Если цена акции растет, то и ценность коллапционов опционов этой акции растет. А если вы владеете пут-опционом и цена акции падает, то этот и стоимость пута будет расти. Так что если вы покупаете опцион сегодня и думаете, сколько он будет стоить ко дню экспирации, цена просто будет равняться разнице между ценой акции и страйк ценой опциона. Проще говоря, цена опциона зависит от того, насколько далеко он в деньгах. Это называется внутренней стоимостью опциона. В день экспирации цена опциона будет просто равняться его внутренней стоимости. Чтобы продемонстрировать вам это, давайте взглянем на опционы компании Twitter, которые стекают сегодня. У этих опционов не осталось срока действия. Текущая цена акции 18 долларов 9 центов. Если мы посмотрим на 17-й Strike Call, мы видим, что он стоит от 1 доллара 5 центов до 1 доллара 14 центов, что в среднем 1 доллар 9 центов. Причина этого в том, что кол со страйком 17 позволит вам купить акции со скидкой 1 доллар 9 центов. Если мы посмотрим на опционы еще дальше в деньгах, то мы увидим, что 16-й страйк кол стоит около 2 долларов 9 центов. На экране это 2155, потому что он настолько глубоко в деньгах и Bitask Spread немного врет, но его настоящая стоимость 2 доллара 9 центов потому что он позволяет купить акцию со скидкой в 2 доллара 9 центов на акцию. И запомните, если опцион вне денег, то он будет бесполезным к экспирации, потому что никто не захочет покупать акции дороже, чем они стоят на рынке. И таким же образом ОТМ-путы будут также бесполезны и стоить ноль, потому что никто не захочет продавать акции дешевле, чем их можно продать по текущей рыночной цене. И вы можете увидеть это на экране. Все ОТМ-опционы ничего не стоят. Но давайте взглянем на опционы, которые еще не достигли срока экспирации. Вы увидите, что даже опционы вне денег все равно имеют стоимость. Если все опционы вне денег будут бесполезными к дате экспирации, то почему сейчас они имеют ценность? Это ведет нас к следующему пункту «Времени до экспирации». В следующем видео вы узнаете, Почему опционы вне денег все равно имеют ценность до момента экспирации? Что такое временной распад и как использовать его себе на пользу? Если вы хотите пошагово научиться работе с опционами, проходите по ссылке под этим видео, чтобы узнать условия обучения в Международной Ассоциации Независимых Инвесторов. Будьте богаты и счастливы!